Салат из баклажан, который вы можете кушать и летом и зимой Друзья, хочу поделиться с вами по праву самым простым рецептом салата из баклажан Который можно приготовить Он действительно очень простой Не, но ну если вы знаете более простой рецепт, чем этот То напишите пожалуйста в комментариях свой вариант А заодно подпишитесь на канал и нажмите на бубенчик Короче, запоминайте состав Баклажаны, помидор, крымский лук оливковое масло и все при этом баклажаны не нужно запекать или жарить их достаточно сварить в хорошо подсоленной воде и все сколько же варить баклажаны на самом деле вы их не переварите полчаса можно варить час можно варить они будут готовы и так и так вода закипела посолили засекайте полчаса минут 40 даже час когда они будут готовы вы увидите они просто сверху сморщатся и после того, как вы их снимете с огня, они начнут оседать на дно кастрюли. Сварили, остудили и давайте наконец начнем собирать салат. Не обращайте внимания, феромон с зефиром играет. Я вот сейчас готовлю летний вариант салата. А как же его приготовить зимой, когда баклажан стоит каких-то безумных денег или его нет совсем? Друзья, сваренный летом баклажан кидайте в морозилку и все. Подготовьте их заранее. Крупные баклажаны можно порезать порционными кусками и также спокойно их заморозить. А если у вас есть морозильная камера, то вам очень повезло. С таким салатом вы будете круглый год. С тебя подписка, а с меня вкусные ролики.